Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео я расскажу вам, как я принимал участие в предакселераторе Generation S в конце 2016-2017 годов. В конце 2016 года меня пригласили поучаствовать в программе бизнес-инкубатора Орловского государственного университета. И я подумал и нашел проект, с которым я мог бы участвовать в этой программе. Это проект производства трехслойных коэкструдированных изделий с начинками. Есть эм, двухслойные коэкструдированные изделия с начинками. Когда у нас это подушечки, палочки, бамбуки, которые мы разбирали уже как минимум в двух видео ранее. И эти видео вы можете посмотреть по ссылке в описании. И еще в 2006 году я придумал... Когда я работал на производстве экструзионных продуктов питания, мы делали хлебцы хрустящие и подушечки с начинками, то мне пришла в голову такая идея, чтобы сделать подушечку трехслой. Почему она пришла мне в голову? Подушечки, которые мы вырабатывали... Они, э, внутри была жировая начинка. То есть, это, которая состояла из таких компонентов, как кукурузный крахмал, сахарная пудра, лицетин. А основным компонентом, который со, занимало больше 50% в составе, это кулинарный жир и растительное масло. Это жировая начинка. Скажем так, она не очень полезна для организма. И хотелось бы, чтобы внутри такой подушечки Внутри хрустящего корпуса была начинка, допустим, фруктовая или ягодная. Какое-то ягодное варенье или фруктовое варенье, или конфитюр, джем и так далее. Однако, есть большая проблема в использовании джемов и конфетюров. Это их высокая влажность. Так, влажность жировой начинки редко достигает 15%. И все равно, попадая в... Хрустящий корпус, спустя какое-то время, она пропитывает этот корпус, и корпус несколько теряет хрустящие свойства. Однако, если мы будем использовать конфитюры, у которых влажность 40-50%, так же как у джемов или варенья, то эта влага сразу после попадания конфитюра в корпус изделия начнет мигрировать в этот корпус изделия, и... Корпус изделия промокнет и потеряет хрустящие свойства. Я начал думать, а как же можно защитить корпус изделия от проникновения влаги. И тогда мне пришла в голову идея о пищевом влагобарьере. И ради того, чтобы разработать, такую конструкцию, то есть такое, такое, та, та, такие составы, то есть для, и для начинки, и для пищевого влагобарьера я пошел учиться в аспирантуру. Ну, Но, однако, в аспирантуре мне не удалось развить эту тему. Я занимался несколько другими вопросами. Но мы с руководителем э, запатентовали конструкцию формующего инструмента, который позволяет формовать трехслойный жгут. Сейчас вы Скриншот из этого патента видите сейчас на экране. Этот патент уже давно прекратил э, свое существование и поддержку, поскольку он был зарегистрирован на университет. И университет был правообладателем и вроде бы как должен был платить пошлины за поддержание патента в силе. Но, к сожалению, поскольку университет не платил пошлины, то этот патент Прекратил действие. И любой может воспользоваться теперь этим изобретением. Я не оставлял своих попыток в попытке найти составы влагобарьеров, которые могли бы предотвратить или уменьшить попадание влаги в хрустящий корпус. И тем самым сохранив его свойства. Однако мои поиски... Можно сказать, что до сих пор они не увенчались успехом. Я нашел три разных состава влагобарьеров. Это на основе жира морских млекопитающих, на основе водорослей спирулины и на основе белка из млекопитающих и рыб э, моря и океанов. Эти составы мне исследовать не удалось. Но хотелось, поскольку они достаточно сложны в композиции и в производстве, и на, скажем так, в лабораторных условиях тяжело их получить. И поскольку у меня нет технологического образования, я больше, скажем так, больше инженер-механик, чем технолог по пищевым производствам, то соответственно одна из трудностей была именно в производстве таких составов в лабораторных условиях. Не хватало знаний. И в 2016 году я получил возможность, скажем так, возможно, с помощью работы в бизнес-инкубаторе, возможно, с каким-то образом выйти на людей, которые могут мне помочь. Но когда я начал работать в бизнес-инкубаторе, у нас были лекции по финансовой части проекта, у нас были лекции по юридическим основанного бизнеса, то мне предложили поучаствовать в предакселераторе технологических стартапов Generation S. Вы тоже можете принять участие, он до сих пор существует и работает. Однако, отличие требований предакселератора, которые были в 2016 году, от тех, что есть сейчас, состоят в том, что вам необходимо иметь прототип изделия. Минимально ценный продукт. То есть это MVP. Minimum Valuable Product. Так это называется на английском. Они ä, требуют этого сейчас, но и это требование они ввели с 2017 года. А в 2016 году году 2016 году этого требования не было и можно было представить просто концепт вариант на бумаге в виде допустим презентации того что бы я хотел разработать и таким образом я смог представить свой проект на generation s и для того чтобы попасть на очный интенсив необходимо было пройти предварительный заочный отбор для этого э, я зарегистрировался на сайте generation-startup.ru в разделе предакселератор стартапов ссылку я оставлю в описании вы можете ознакомиться с текущими условиями и подать свою заявку если вы хотите участвовать в предакселераторе и когда я начал заполнять заявку Я понял, что я могу практически полностью заполнить эту заявку самостоятельно То есть мне не нужно было ни маркетолог, ни финансист, ни экономист, ни юрист Оказалось, что того моего опыта работы на предприятии, которое выпускало экструзионные продукты питания Было достаточно для того, чтобы посчитать финансовую модель Для того, чтобы описать технологию производства Для того чтобы описать э, профиль потребителей. Я это все знал. Единственное, что мне нужно было, это найти ссылки на маркетинговые исследования, которые подтверждали бы мои слова. Оказалось, что в российском сегменте интернета таких ссылок практически нет. Я нашел только лишь одну. И, то, и мне повезло, что это исследование было датировано 2015 годом. Остальные ссылки я нашел в англоязычном интернете через Google. И я заполнил. Сейчас я вам а, буду демонстрировать а, скриншоты экрана. То есть я заполнил описание проекта, короткое описание проекта, подробное описание проекта, описание технологии производства, описал рынок а, и... Там есть так, такие понятия, как о, общая емкость рынка, локальная емкость рынка, рынкость, э, емкость рынка конкретного продукта и так далее. И э, дальше я указал э, свои координаты, описал свой опыт работы, указал... Э, членов команды, описал их опыт работы. И в дальнейшем видео я хочу сделать сейчас оговорку большую. Поскольку люди мне не давали разрешения на разглашение их данных, то я буду в дальнейшем видео демонстрировать только свои данные. Но когда я готовил презентацию, то команда проекта была полностью указана на слайде. Мы дальше посмотрим презентацию. Я вам ее отдельно озвучу, эту презентацию, чуть попозже, ближе к концу видео. И в этой презентации я удалил указание на команду проекта по описанным выше причинам. И я заполнил эту анкету и отправил ее на проверку. После проверки анкеты мне пришло три отзыва по доработке анкеты. По этим отзывам я доработал анкету. И далее мне пришло приглашение на, на, на, на то, чтобы посетить эм, очный интенсив Generation S. И здесь я уже сейчас, спустя практически 5 лет, я понимаю, что я совершил ошибку. Что мне нужно было где-то найти производителя и сделать тестовую партию, подушечек с фруктово-ягодными начинками, чтобы показать, что есть проблема, что есть проблема в том, что есть миграция влаги из э, супер очень влажной начинки в э, хрустящий корпус. За три месяца, то есть я в декабре, у меня, меня пригласили на очный интенсив, а очный интенсив был в марте, то есть за три месяца я мог найти, даже с учетом того, что там были Нерабочие дни, новогодние праздники и так далее. Я мог найти производителя, который бы мне помог это сделать. Допустим, это, это бы обошлось как в, в какие-то деньги. Ну, хорошо, но я бы показал, что а, вот он продукт, но он требует доработки. Ну, ладно, это уже, скажем так, такая хорошая мысль, как говорится, приходит опосля. Хорошая мысля приходит опосля. И я начал готовиться к очному интенсиву. Что нужно было сделать? Во-первых, презентацию. Максимум 10 слайдов, потому что э, и эти 10 слайдов мне нужно было рассказать за э, 7 минут. И э, потом стало известно уже ближе к, э, к мероприятию, что время сократили до 4 минут. То есть мне нужно было еще быстрее рассказывать э, свой проект, и я выкинул из презентации маловажные детали, Однако в этом видео я вам покажу презентацию целиком и расскажу по каждому слайду, что я э, хотел бы сказать. А потом, когда мы приехали э, в... на место, это, по-моему это была станция метро Баррикадная, если я не, не ошибаюсь, я найду э, эту локацию и если в гугле будут фотографии, я их приложу как э, скриншот. А в субтитрах напишу адрес и как называется это место. Насколько я помню, это НТИ, то есть Национальная технологическая инициатива. И где-то на базе их корпусов проводилось первые два дня предакселератора. И я приехал в Москву на ночном поезде, потому что начало было в 10 утра а регистрация была с 9. то есть я приехал, я не помню, я позавтракал в какой-то кафешке, и я поехал на э, интенсив. Я поехал на, на, на, на первый день интенсива, где мы должны были докладывать свои проекты. Оказалось, что, э, но когда, когда я приехал, э, то меня узнали, и сказали, вот, а, это человек с подушечками, когда я только пришел и представился в, при регистрации, мне выдали бейджик, мне выдали блокнот, ручку и еще что-то не помню. В итоге блокнот, ручку я использовал, Бейджик я после мероприятия я его выкинул, я такие вещи не храню. И э, я поехал, я пошел, занял место, ну где нам сказали, в, в зале. И у нас были теоретические занятия, когда приглашались эксперты по разным. По разным основам стартапа. То есть рассказывали, что такое стартап, как его вывести на самоокупаемость, как привлекать инвестиции и так далее. То есть подробно. И каждый человек рассказывал про какую-то очень маленькую часть развития стартапа. Кроме этого, приглашали людей, которые уже запустили свой стартап и продали этот стартап какому-то крупному частному инвестору или крупной компании. Как нам рассказывали, что очень важно, чтобы вы... Так развивали свой стартап, чтобы его можно было продать крупному игроку. Также и я в своей презентации указал два направления, кому я бы мог продать э, свой стартап. И потом был перерыв, и после перерыва у нас была pitch сессия так называемая. То есть это короткие выступления участников. И вот тут нам сказали, что поскольку у нас приехало много, то каждому дается две минуты а две минуты это я должен был оставить в своей презентации максимум 4 слайда ну за исключением титульного и слайда с контактами то есть 4 смысловых слайда я должен был оставить но несмотря на то что я взял с собой ноутбук мне не удалось на этом ноутбуке не знаю не, сейчас, сейчас уже не помню почему мне не удалось отредактировать презентацию а, и оставить в ней 4 слайда из 10 которые у меня были я отдал организаторам готовую презентацию на 10 слайдов, но он у себя, когда я открыл на ноутбуке эту презентацию, открылась почему-то только PDF-версия. Ну, неважно, я для себя выписал номера слайдов, чтобы мне переключаться между ними очень быстро во время говорения. И в итоге получилось так, что моя очередь подошла, она была во, во второй части докладчиков. Ну, не знаю почему так. Я в итоге послушал всех, кто были до меня. Я сам выступил, а остальных получил отзыв от экспертов. Они давали отзыв в письменном виде. И потом эти отзывы, они, по-моему, прикреплялись на страничку проекта на сайте Generation S. Это был первый день. Я ушел. После того, как я доложился в Презентации. Я ушел э, перекусить. А потом оказалось, что в конце дня э, нам э, вывесили на стендах, кто будет нашими экспертами во второй день. То есть с кем мы будем общаться, это приглашенные люди, которые уже либо курировали стартапы, либо купили, покупали стартапы, либо развивали стартапы и продавали крупному игроку. То есть те, которые уже давно в этом бульоне варятся, они были приглашены как эксперты. Это На этом закончился первый день. Я поехал в хостел. Хостел, я не помню, по-моему, станция метро Таганская, то есть с баррикадной я ехал на Таганскую, я там еще заблудился на какой-то ветке, я неправильно сел и мне пришлось идти, я, я, я, я, я, я зашел на неправильный вход. И мне нужно было перейти на Кольцевую, по-моему, чтобы мне попасть на мою Тахнадскую станцию. И я вышел. Я очень долго искал этот хостел. Мне пришлось звонить администратору и объяснять, где я иду. И она в итоге мне, меня проводила, ну, Он по, по ориентирам она меня проводила до дверей. Однако, пока я шел, я вот на этой улице, по которой я шел, я нашел э, мини-кафе. Оно было закрыто, но было написано, что э, оно работает с восьми. Я такой подумал, во, я завтра пойду, я завтра буду без вещей, у меня с собой будет, а у меня с собой была сумма, т -т -т -т -т тяжелый чемодан с, с рубашками, там, с вещами, чтобы уже переодеваться между э, днями, чтобы быть в свежей одежде. И рюкзак. В рюкзаке был ноутбук. Я подумал, ну если мне ноутбук в первый э, день не помог, то может быть его оставить в хостеле, но я побоялся, я его брал с собой постоянно. И я с утра встал, сам, у меня вещи были с вечера со, со, собраны. Я там принял душ, почистил зубы в хостеле и пошел в кафе. В это Я пришел. Оно закрыто. Я, я такой думаю, ну сейчас, если они его не откроют, там, допустим, в течение там, 10 минут, то я пойду дальше. Где-нибудь около метро я, я найду кафе. Но пришел там мужчина и открыл кафе. Я заказал себе омлет с... Сосисками, по-моему, и кофе. Это все это стоило 200 рублей. Я удивился, как в Москве э, может быть э, омлет и кофе 200 рублей. Это же Москва. Тут же цены просто вау. Я думаю, ладно, хорошо, я, я, я, я, я, я, я тебя запомню. Я посидел, никуда не торопясь. Я теперь точно знал, что я успеваю. Не помню, во сколько я вышел. Около 9 я вышел, пошел на метро, доехал опять до баррикадной. Э, дошел до этого здания, где я был э, днем ранее. И начал искать, опять же, обещали вывесить э, тех людей, которые нас будут консультировать. Я пошел искать. Я очень долго, а там было, не знаю сколько, 9 или 10 стендов э, с именами нашими и именами экспертов. По-моему, -по -по наоборот. То есть и каждому эксперту были написаны все наши имена, которые участники этих... Э Проектов. И я очень долго искал свое имя, чтобы мне найти того эксперта, с которым я буду общаться. И оказалось, что я нашел это имя буквально, может быть, за 20 минут до, времени места встречи, до, до, до начала встречи. Я пошел, там было на, написано, в какой комнате мы, мы будем э, собеседоваться. Я пошел, я пришел, занял место, оставалось еще, может быть, минут 5-7, и я жду, где же мой эксперт. Пришло время. Его нет. Я подождал 5 минут и пошел искать. Тут вижу рядом там женщина, которая, которая докладывалась тоже в первый день. Я ее запомнил. И а, я у нее спрашиваю, а вот тот-то, тот-то, вот он у нас, как бы, он а, а, у меня сейчас должен быть на собеседовании. Она говорит, о, так у меня тоже, у меня следующее. А кто, а вот этот, как, как он выглядит, я не знаю. И она мне показала этого человека, она, оказывается, его уже вчера с ним познакомилась, и она мне говорит, вот этот человек, я к нему подхожу, вот так и так, вот этот, э, у вас, э, у меня, я, я тот-то, тот-то, вот у меня с вами сейчас разговор. Он говорит, а ну пойдем. И мы пошли, она, эта, эта женщина вместе со мной, она говорит, я, я, я тоже пойду с вами, потому что я следующая. А время уже оставалось там, ну, не... сбилось из-за того, что он опоздал, сбилось время приема участников. И я достаю ему свою... А у меня презентация была распечатана на цветном принтере. Еще в Орле, когда я э, готовился к отъезду э, в Москву, я нашел место. К сожалению, сейчас оно уже закрылось. Но это не мудрено. Это этого следовало ожидать, что оно закроется. У них была распечатка цветная лист формата А4 за 2 рубля. Когда в э, других местах Цветной лист минимум 10 рублей. И я тогда, тогда подумал, мне нужно сейчас использовать эту возможность, чтобы по дешевке распечатать себе материалы для Generation S. И еще кое-какие материалы, которые я хотел распечатать в цвете. Я этим воспользовался. Хотя, конечно, есть некоторые материалы, которые я хотел распечатать, но я не распечатал. Ну что теперь поделать? Теперь -то этого места нет. И... Я достаю ему свою красочную презентацию, а у меня там на э, первом слайде фотографии подушечек и фотографии э, вишни, яблока, сливы, по-моему, еще чего-то, то есть так, так, фруктов. И надпись э, «Вкусные и полезные подушечки с, с, с фруктово-ягодными начинками». Он когда увидел, я прям, он, такой аж, он аж задохнулся от, от восторга. Увидев этот слайд, я не ожидал, что человеку может это понравиться другому. И мы начали разговаривать, он все посмотрел, всю презентацию просмотрел. На презентации написал: я ему разрешил писать. Да, вот пишите прямо здесь, я специально распечатал. У меня еще есть экземпляр, ничего страшного. Пишите прямо здесь ваши замечания, что нужно. Он зацепился очень сильно за финансовую часть проекта, говорит, что там нашел ошибки, нашел, отдал да, свои рекомендации по исправлению, сказал, что э, я хотел сделать франшизу, он говорит, что франшиза это нужно большой оборот, а у вас оборот маленький, то есть там у меня получилось где-то 400 миллионов в год, он говорит, э, это лучше самим, то есть если вы хотите где-то открывать свои э, предприятия, допустим, на Урале или в Сибири, чтобы те регионы обслуживать, то лучше открывать филиалы или дочерние предприятия, и он, мы так хорошо поговорили. А потом мне еще назначили, э, после того, как у нас прошел второй день, мне еще назначили еще двух экспертов, с которыми, которых не было на мероприятии, но которые были э, в, э, так скажу так, по телефону или по скайпу. Но с ними я общался уже после того, как я вернулся в Орел. Об этом позже, об этом уже после презентации расскажу. Потому что я хочу рассказать по хронологическому, э, хрон хронологическом порядке. Сейчас мы прервемся, я вам расскажу, э, сделаю доклад по презентации, а потом э, мы, я, после того, как я вам расскажу про презентацию, я вам расскажу про конец второго дня и про третий день. Вкусные и полезные хрустящие подушечки с натуральными фруктово-ягодными начинками. Предложение инвестору. Предлагаем инвестору войти в проект разработка и производства хрустящих подушечек с натуральными фруктово-ягодными начинками в отрасли научной разработки и производства продуктов питания в городе Орел, Орловская область. Суммы инвестиций 30 миллионов рублей, 21 миллиона на Ньокар и 9 миллионов на создание экструзионного производства. И ведь от 40 миллионов к концу третьего года реализации проекта. Рассмотрим рынок подушечек с начинками. Емкость рынка подушечек с начинками примерно 1,33 э, миллиарда рублей в год. Расчет произведен исходя, что каждое домохозяйство, которое употребляет данные подушечки, покупает их один раз в 5-6 недель и тратит на приобретение 615 рублей Год. Подушечки с начинками относятся к экструзионной продукции, к готовым завтракам. При этом доля экструзии в рынке готовых завтраков составляет 10%, а доля подушечек в рынке экструзионных продуктов питания составляет 45%. На слайде приведен анализ конкурентов. Мы рассмотрели 9 конкурентов, но при этом конкуренты с К1 по К8 это подушечки с начинкой в различной упаковке, развесовке, а К9 это сухие завтраки другого производителя с фруктово-ягодными начинками. На слайде представлено сравнение разрабатываемого, предлагаемого продукта с конкурентами. На слайде представлены пищевая ценность, энергетическая ценность, а также отмечено из какого сырья производится начинка. Предлагается выпускать трехслойный коэкструдированный продукт, который состоит из трех слоев. Хрустящий корпус изделия, съедобный влагобарьер и начинка повышенной влажности. Фруктово-ягодные начинки, которые предполагается использовать в продукте, они обладают высокой влажностью. Эта влажность начинает после попадания в хрустящий корпус изделия начинает мигрировать в этот корпус. И корпус со временем промокает. Поэтому необходим съедобный влагобарьер, который будет препятствовать миграции влаги из начинки в корпус изделия. Достоинство фруктово-ягодных начинок это наличие сложных сахаров, содержание белка, пониженное содержание жира и низкая калорийность 363 килокалории на 100 грамм продукта. Кроме того, разработка съедобного влагобарьера откроет возможность использовать белковые начинки с влажностью 28-32% в хрустящем корпусе изделия. Рассмотрим сегменты покупателей. Это одинокие и семьи без детей, они составляют 60% от покупателей подушечек с начинками и семьи с детьми составляют 40 процентов среди семей с детьми 10 процентов вообще никогда не покупают подушечки с начинками. Также на слайде представлено распределение покупателей по возрасту. Наиболее часто продукт покупают люди от 18 до 35%. Лет. Недостатками существующих продуктов, то есть подушечек с начинками. Это высокая калорийность, состав, в который входит соя, сахар, жиры, ароматизаторы, слишком твердые, жесткие, высокая цена и малое количество начинки. Как уже выше озвучивал, 10% семей с детьми, а это более 2 миллионов семей, никогда не покупают продукт. а в объеме рынка это 1 миллиард 290 миллионов рублей. Остальные покупают один раз в 5-6 недель. И продукт малоизвестен в малых городах и деревнях. На слайде представлена прогнозируемая емкость Рынка. Существующая емкость рынка это 1,33 миллиарда рублей в год, а неосвоенная емкость рынка это те самые 10% семей с детьми, которые не покупают подушечки с начинками, это почти 1,3 миллиарда рублей в год. Итоговая емкость будет 2,26 миллиарда рублей в Год. был проведен опрос среди потребителей э, подушечек с начинками они сказали что для них важное имеет значение это наличие фруктов шоколада или орехов в составе начинки на слайде представлен рейтинг факторов влияния на покупательское поведение более 60 процентов факторов отда отданы начинке. бизнес-модель представлена на слайде и состоит из двух шагов Первый шаг ⁇ это создание производства подушечек с фруктово-ягодными начинками, модель B2C. Второй шаг ⁇ это продажа патентов на технологии и оборудование, модель B2B. Может реализовываться по двум направлениям. Это продажа патентов компании, выпускающей аналогичные продукты, то есть подушечки с начинками. И продажа патентов компании, выпускающей оборудование для производства. Финансовый план. Разработки и производства трехслойного продукта на 5 лет вперед представлен на слайде. В первый год проекта, когда будут проводиться научно-исследовательские работы по разработке нового продукта, производство будет выпускать продукты старого поколения, то есть хрустящие подушечки с масло-жировыми начинками. Это позволит получить выручку в размере около 7,7 миллиона рублей после запуска в производство нового продукта на втором году жизни проекта EBITDA составит уже около 3,5 миллионов рублей а выход на самоокупаемость планируется через 4 года и 2 месяца на слайде представлена дисконтированная Прибыль. И продолжаем про второй день После того, как я поговорил с экспертом Я еще потолкался в этом здании НТИ Научно-технологической инициативы И я подумал, что больше мне здесь делать нечего Я там где-то нашел автомат с кофе, попил кофеечку И пошел гулять по Москве я поехал в планетарий. Я поехал в планетарий и практически не поехал, а пошел. Потому что там э, планетарий рядом э, недалеко от, э, от того места, где мы были. Я нашел где вход в планетарий, но я подумал, что мне бы хорошо бы поесть, потому что я хотел попасть на три полнокупольные программы, которые каждая длится по 40-45 минут. И я пошел, нашел, я не помню, то ли кофе-хаус, то ли шоколадница, то есть то, такие кафешки. Я там по, пообедал, поужинал, сейчас уже как бы не суть. И я пошел в планетарий. Там я сдал одежду в, этот, в гардероб. А билеты у меня уже были в электронном виде, я купил их заранее на сайте Планетария. Мне нужно было только подойти в кассу и получить а, квиточек для входа. То есть там у них специальные турникеты, которые проверяют, что а, билет а, есть. У меня оставалось еще а, доста достаточно времени, и я побродил вот по, по, по первому этажу Планетарию, там, где можно было зайти без билета, потому что там еще есть залы, в которые нужно покупать билет, по-моему, там детские залы еще какой-то зал, неважно, я нашел автомат с космической едой, в котором я купил себе творожок в тубе. И чтобы его купить, мне нужно было разменять деньги, поскольку автомат сдачи не давал. То есть творожок этот стоил, там, допустим, 300 рублей, ну, там, 320, да? если я даю 500, то сдачи нет. Я подумал, нет, это как-то очень расточительно, надо что-то придумать. Я пошел и нашел кафе, которое в подвале находится, в подвале э, планетария. Я в этом кафе, я, я долго ждал официанта, бармена. Я в этом кафе купил за 110 рублей, я купил себе бутылку воды 0.33. Но я подумал, ну вот это московские цены. Не то, что, э, не то, что в том кафе, в котором я обедал с утра. Тут вода 110 рублей, а там завтрак 200 вот, и тут я подумал, а вот это Москва, вот это, вот, вот это я понимаю. И я получил сдачу, мне как раз получилось 390 рублей сдачи, я пошел и купил себе без сдачи, купил себе эту тубу творожка. Я подумал, сегодня я ее есть не буду, может быть я ее завтра с утра э, съем, перед тем как идти на завтрак. И я пошел, у меня еще оставалось время, я еще побродил по этому подвалу, я под поднялся наверх и так далее. То есть, и потом я пошел на полнокупольную программу, загодя. Я прошел через зал Урании, там огромные масштабные макеты планет Солнечной системы. То есть если там у нас, допустим, Сатурн, Плутон большие, то они на этом макете большие два шара. И вокруг Сатурна есть э кольца. А соответственно, Плутон или там, Земля, Венера, они в масштабе меньше. И видно, что, соответственно, они э, дают представление о том, э, насколько у нас отличаются размеры объектов в Солнечной системе. И после этого я пошел на первую полнокупольную программу. Однако большая недоработка планетария в том, что поскольку я пришел на три пол полнокупольные программы, мне пришлось три раза смотреть одну и ту же программу. Один и тот же приквел. То есть там, по-моему, что-то про наши ближайшие звезды. Там Сириус. Ближайшие, я сейчас точно их не, не, не назову. Ближайшие вот наши скопления, которые там может быть 10 световых лет от Солнца и так далее. И три полнокупольные программы, которые меня интересовали. Однако, я хотел попасть в на крышу планетария, где установлены телескопы, из которых можно понаблюдать за звездами. Но крыша открывается только в теплое время года, то есть где-то середины мая по середину сентября, а я был в середине марта. Ну, я думаю, ну ладно, значит как-то в другой раз. И уже на третьей полнокупольной программе я откровенно спал первые там эти 20 минут, когда они показывали вот эти свои приквылы про нашу ближайшие звезды. И я, мне очень понравилось. Я почувствовал, что после того, как я пообедал в не помню, где в кофе-хаусе или в шоколаднице, мне даже и есть не хочется. Но я себя я, я нашел где-то э, столовку и я там перекусил, э, не помню, что какую-то котлету, может быть, с чаем и так далее, чтобы с чтобы чем-то забить живот. И поехал в обратно в Хост. После планетария я решил, дай-ка я прокачусь на новом кольце. Я после планетария, как я уже сказал, я где-то поужинал. И я думаю, все равно я еще долго в Москву не вернусь. С каждым годом эти заезды становятся все реже. И я думаю, ладно, прокачусь, я по кольцу. К тому же садилось солнце и был, был шанс поймать заход солнца в Москве. Я нашел ближайшую станцию кольца, новое кольцо, которое идет по, по земле, не помню, как оно называется, и я нашел это кольцо, я нашел, где мне сесть, то есть я, я, я доехал до метро, до, до станции, где есть пересадка, а там как? Если я вошел в метро, пропикал карточку, у меня есть 40 минут на пересадку, то есть я доехал и я вошел по бесплатной пересадке я вошел на кольцо. И дальше я поехал. Я, я, и, и такая пересадка только одна. Я сел в этот поезд, в ласточку. И я еду. И я специально не стал садиться на сидушку. Я, сижу, я, я стал около двери. И я смотрю. Я, мы, может быть, от, от второй или от третьей станции отъезжаем. И мы по -по попадаем в такой раствор, где я вижу проспект. А мы по мосту едем. И садится солнце. Эти оранжево-желто-красные лучи, которые освещали и деревья, и дома, и вот эту дорогу. И потом они проникали в поезд, освещали меня, обстановку. Длилось всего, не знаю сколько, минут, может быть, ну, секунд 10 мы так и вот успели мы про проехать. Медленно мы отъезжали от станции. То есть это вот это было такая вот такой подарок в конце дня тяжелого. На утро, а про хостел еще немножко сказать, Значит, хостел находится в таком в полуподвальном помещении. Может быть, там два этажа, не помню. Я был вот на, скажем так, на первом этаже, который в полуподвальном помещении. Маленькая кухонька, то есть можно там разогреть себе чай и сделать бутеры. Но о том, чтобы какой-то полноценный завтрак, это, конечно, никакой речи не идет. Хостел оформлен, оформлен в теме Игр Игры престолов. И на стене, вот если мы заходим в хостел и идем налево, то на левой стене будет э, изображена полностью дерево вот этого этой, этой страны, а в, а, а, в которой живут герои Игры Престолов. Все колено то есть как, как там называются герои, как называются их дома, там гербы и так далее. Вот, поскольку я как бы не знаток Игры Престолов, я не, могу, не буду сейчас путаться в названиях и, и рассказывать вам, кто там играет. Кто-то там, там главный герой. И э, я переночевал, это была последняя ночь в хостеле, а этот э, администратор сказал, что если не будет администратора, то ключ, который, в котором вы открываете, то есть вы свои вещи все забираете, номер оставляете открытым, ключ от двери, э, проверяете, что вы с собой все, все, все забрали, ключ от двери оставляете на стойке администрации. Ну и все. Я собрался, как и день назад. Все вещи собрал, уложил. Проблемы были с ноутбуком. Я не знал, как мне его упаковать, чтобы э, было полегче. В итоге я часть вещей переложил, в основном грязные вещи, которые я носил прежде два дня, я переложил в рюкзак, оставив, может быть, на переодевание чистую майку, чтобы ехать обратно. Если я запотею, например. А ноутбук я положил в чемодан. И вот с этими баулами я поехал в Сколково. Я... Нам уже сказали, что третий день у нас будет в Сколково, и у нас там будет еще одна пич-сессия, чтобы мы еще раз потренировались представлять свои проекты. И до Сколково мы ехали, мы должны были ехать на автобусе, рейсовый автобус, который который который едет от какой-то от какой-то станции, до которой еще нужно было доехать на метро. И я подумал, ладно, значит, я тогда, я сдал, э, я решил, что я сдам э, свой багаж тяжелый в камеру хранения на Курском вокзале, я потрачу время на, на, на то, чтобы доехать, сдать, и потом уже поехать в Сколково. И э, получилось так, что я просчитывал, что я выйду где-то, без 10.08 я выйду из хостела, я зайду в тоже кафе, я поем. И потом поеду на вокзал. Но получилось так, что я пришел к этому кафе. Я думаю, ну ладно, сейчас я 10, 10 минут подожду. Если не придет, то я пойду дальше. Я прождал практически 15 минут. Никто не пришел. Я собрался и пошел до метро. Оказалось, что около метро Таганская есть два кафе. Одно кафе просто замечательное. Там, где я и обедал. Это кафе там, где пекут свой хлеб. Оно выполнено в таких в деревянных тонах, на стенах вагонка, столы деревянные, то есть все в, в таком в хорошем стиле. И я там себе заказал, ну, как обычно, там, яйца с. По-моему, яйца с жареными, с жареными помидорами, с э, сосиской и кофе. 350 рублей. Ну вот про, про что я говорю, разница в. Там, на той улице, где, как хостел, эти 200 рублей меня накормили. И тут 350 рублей. Уже сразу видно, что Москва. Вот. И, и я позавтракал. Но я подумаю, спешить не буду. И поехал я на вокзал. Я сдал багаж. И я сейчас точно не помню, с какой, стан... с какой станции метро ходит автобус. Я пришел на эту остановку. Соответственно, с рюкзаком. И вижу вот эту женщину, с которой мы искали эксперта, ну, получается, вчера, да, за день до. И я с ней поздоровался, говорю, на что тут, тут очередь, да, очередь, тут мы сейчас стоим, ждем. И мы зашли в автобус битком, и я слышу переругивание людей, которые едут с Сколково. Те, видимо, работники, которые там для работники... Компании резидентов Сколково. Они ругаются, типа, ну вот что, вот нельзя было еще по пару автобусов пустить, если они знали, что у них будут студенты. Это типа они про нас. Но там еще были, мы-то постарше выглядим, а там были вообще студенты, то есть там студенты МГУ, студенты МФТИ, ну и там они на, втором, на втором дне я, я там с, с некоторыми успел познакомиться. И э, мы едем. Мы доехали до там остановка есть специальная, Сколково, где нужно выходить. Мы вышли, и нужно было еще пройти как, какую-то часть э, пути, нужно было пройти пешком, потому что туда автобусы не ходят. И э, мы идем, проходим мимо одного здания, разукрашенного всеми цветами радуги. Это не наше здание. Но мы там пофоткались и пошли дальше. Э, и дошли до того здания, где у нас э, предполагалось это вот э, мероприятие. Огромное здание с высокими потолками стеклянными. Лестницы, которые пересекают вот таким вот образом коридор. Надо. И вот мы вот в этом холле, а если пройти холл до конца, то там стоят турникеты компании ЦИСКО, которая за ними, у них там резидентство в Сколково. И вот в этом вот пространстве у нас еще занятия, то есть еще выступают другие эксперты, которые рассказывают нам про, про стартапы, как нам выходить на э, э, инвесторов, как нам искать компании, которым мы можем продать свои стартапы, ну та, та же самая бодяка, которая была в первый день. Я думаю, сижу и думаю, зачем я сюда приехал? Я мог спокойно на утренний поезд сесть и поехать домой. И третий день был просто ужасный, по, по физическому состоянию, я устал, я был в таком, в плохом эмоциональном состоянии, плюс еды не было, я вот не, не а, про творожок забыл сказать, о, вот. творожок, как я себе пообещал, я его съел с утра в, в хостеле и правильно сделал, вот. И, хотя, может быть, и неправильно сделал, когда я приехал в Сколково, я подумал, надо было мне творожок оставить до Сколково, это было, это было бы более верное решение, ну, ладно, это как говорится, хороший опыт приходит только с опытом. И кормили плохо, кормили не было ни яблок, не было ни никаких фруктов, как это было, допустим, в Москве на базе НТИ. Были бутерброды, я половину бутерброда съел только чтобы заморить голод, а потом я покупал в автоматах чай и кофе. Кофе вначале кофе пил, потом когда кофе надоело уже брал просто чайную хоть и фруктовый ну хоть какой-то и э, где-то в середине уже от нашего посещения сколково мы э, нам дали еще по две минуты на того чтобы выступить перед другими экспертами. здесь я сдался то есть я вообще я не стал хотя другие доставали презентации, а у меня презентация была красочная я ее уже упаковал в рюкзак за, заложил ее одеждой грязной все я сказал я не буду доставать презентацию и я на словах, Быстро-быстро рассказал про, про проект, и единственное желание было поскорее отсюда уйти. Потому что очень тяжело, чисто вот эмоционально, физически. Потом у нас было вручение, после того, как нас еще раз по, по, по кругу прогнали все наши проекты. И где мы, мы, где мы засетали? Вот в этом холле огромном, в Сколково, есть кабинки, прозрачные стеклянные кабинки, ну типа переговорных. И вот в одной из таких переговорных мы сели, нам, нам поставили стулья, и мы... А, нас разбили еще по, трек, по, по трекам. И как там трек у меня был агробиотех, то есть агро это сельское хозяйство, плюс пищевая промышленность, плюс биотехнологии. Это было. Потом был финансовый тех, финфинтех это где банки финансовые, там разные mm -hmm. штуки. Был майнинг, то есть это сталь, уголь, добыча полезных ископаемых, уголь, нефть и так далее. Все-все такое. И еще какой-то трек был, не помню. И вот эти треки, по которым нас разбили, мы каждый заседали в этой переговорной. И после этого нас опять собрали в этом холле. Нам, там кто-то на, на пуфе как стоял, кто-то кто кто сидел, кто-то стоял просто. И потом было нахождение. То есть те проекты, которых, которые отмечены были инвесторами и экспертами, они получили э, длинные футболки с длинными рукавами, получили э, эти худи или, как они называются, такие толстовки с логотипами Generation S, э, фуражки, еще что-то, не помню, там много подарков было. А победители каждого из треков, там, по-моему, то ли три, то ли пять человек, 5-3, 5 проектов, потому что в каждом проекте там команда по, по требованиям опять же, Generation S и победители проходили в следующий, в следующий этап, но в каждом треке давалась возможность любому проекту, который не победил в очном э, предакселераторе, э, пройти дальше. Нужно было доработать проект до определенного срока, по-моему до 30 апреля с экспертами, с которыми общаются э, онлайн. То есть это Skype или по телефону или еще как-то. После этого эксперт дает заключение о том, доработан проект или недоработан проект. И после этого э, участник получает возможность уже участвовать в акселераторе Generation S. И акселера у акселератора несколько ступеней. Там, по-моему, три. А те, кто побеждает в третьей ступени акселератора, получают финансирование своего проекта от инвесторов. Но. Те, кто получают финансирование, они определяются уже ближе к концу сентября. То есть, если, допустим, у меня был предакселератор 16-17 год, и я ездил в марте, то участники акселератора, те, кто дошли до конца, они получили свое финансирование только в сентябре 17 года. Такая вот, скажем так, работа, скажем так. То есть, быть участником стартапа – это тоже работа. За которую, скорее всего, не платят. И, и особо отличившимся особо отличившимся и в предакселераторе, и в акселераторе э, дают возможность развивать свои проекты на базе Сколково. Опять же, дают какие-то гранты, потому что аренда э, помещения, по-моему, в те времена, самого маленького помещения, чтобы стать резидентом Сколково, там вносится какая-то по-моему, фиксированная сумма, а потом еще нужно платить, по-моему, по 8 или 10 тысяч в месяц за резидентство. И кроме этого оплачивается аренда жилья на территории вот этого комплекса Сколково. Это мы вручением у нас закончилась официальная часть мероприятия. Потом нас повезли по. На специальных электромобильчиках нас повезли показать Сколково, что у нас там есть. И потом мы на автобусах, на рейсовых, поехали еще в одно место. Там, не помню, то ли это университет Сколково, то ли школа бизнеса Сколково, не помню. Еще одно здание, и там мы встреч... у нас была еще какая-то одна лекция, по-моему, по что-то связанное с бизнесом. То есть как развивать собственный бизнес, не финансы, экономика, а вот именно чисто бизнесовая часть. Тоже еще, наверное, на минут на 40. И после этого мы разъехались. То есть дальше мы сами по себе. Я сел на автобус, доехал до метро, пересел на метро, доехал до Курского вокзала и поехал домой. И вернувшись в орел, соответственно, пришли через какое-то время пришли результаты э, от экспертов, которые были на очном предакселераторе. И я занимался со своими делами, и в какой-то момент мне на почту приходит уведомление, что со мной будут общаться два эксперта по скайпу. Я настраивал, настра... начал настраивать скайп, и у меня оказалось, что звука нет. Звука в скайпе почему-то нет, хотя раньше он был. Я удивился, и получилось так, что мне пришлось звонить этому эксперту, чтобы поговорить с ним по телефону. Я, мне, мне пришлось до, до, до, доложить много денег на счет, потому что эксперт находился то ли в Самаре, то ли в Саратове. А это получается минимум 15 рублей за роуминг. Ну, хорошо, что мы всего минут 10 поговорили, потому что он очень торопился. И как я понял, что проект он не читал, потому что начал нести такую околесицу, что просто у меня уши вяли. И мне пришлось просто согласиться с его доводами, что он, конечно же, он прав. А мы тут все лоптями щихребаем. Вот это мне было неприятно. Он звонит человеку, которого он не знает, какой у него опыт, несмотря на то, что весь мой опыт был указан в проспекте к проекту, в книжечке, которая раздавалась на интенсиве в Москве. И каждый мог ее взять. Плюс наверняка ему отправляли и мою презентацию, и описание проекта. И все мои регалии, что я работал там-то и там-то. И он мне говорит, что вот вы хотите сделать влагобарьер, а вот вы знаете, что при выпечке. Я такой... И я уже понял, что его слушать смысла нет, потому что он вообще... Дуб тоже дерево, откройте. А разобраться в том, что мой проект не выпечка ни разу вообще, и чем экструзия отличается от выпечки, тоже не, не судьба разобраться было. И получается так, что он мне говорит, а вот вы знаете, при выпечке а, лепешек с жидкими начинками, там, например, с супом, это те тесто обмазывается яичным белком изнутри. Ну это, ну, это вообще, я, я, я, например, не ожидал такого, такого, такой некомпетентности. Но в итоге наш разговор закончился за пять минут, а не за 10. Благодаря тому, что я просто согласился со всеми его доводами. Сказал, да, хорошо. До свидания, повесил трубку. и Второй эксперт, когда мне написали, что э, будет со мной общаться, я написал в ответ, что мне не надо. Всего доброго. Я э, нашел себе в Орле консультанта. На самом деле его не находя. Э, потому что таких экспертов, которые, которые они предлагали, зачем мне они нужны, если они не в зуб ногой? Еще раз постучим по дереву. Сейчас, по прошествии практически уже пяти лет, и, возвращаясь к этому разговору, периодически, время от времени вспоминая этот диалог, я думаю о том, а может быть, действительно подавать яичный белок меланж насосом в качестве одной из прослоек? Но, однако, я не уверен в том, что Температура, до которой нагрета матрица, позволит зафиксировать этот белок на поверхности корпуса изделия, внутри. Матрица нагревается максимум до 55-60 градусов. Эти измерения я проводил самостоятельно. Корпус матрицы. А... Поэтому я сомневаюсь в том, что этого... Эта температура будет достаточно, это во-первых. Во-вторых, может произойти такая вещь, что во время транспортирования белка по трубочке, по кольцевому каналу, он начнет денатурировать и прилипать к стенке канала и окончательно забьет этот канал, что тоже будет неприятно во время производства. То есть Рассматривая этот вопрос с спокойной точки зрения, а не эмоциональной, становится понятно, что следует поискать какие-то другие составы. Возможно, как я уже говорил в первой части видео, возможно сделать какую-то конструкцию из белка эм, морских водорослей или белка морских млекопитающих, чтобы подавать эту субстанцию в кольцевой канал, и чтобы эта субстанция служила влагобарьером, но об этом я знал и до консультации этого человека. Однако для того, чтобы разработать такую субстанцию, чтобы она сохраняла свои физикомеханические, механические химические свойства, чтобы белок не денатурировал в процессе прохождения через горячую матрицу. И чтобы он равномерно наносился на внутреннюю поверхность экструдируемого жгута. Это же не, это не так просто. Нужно учесть м -м, реологические свойства и влагобарьерной прослойки, и начинки, и расплава корпуса изделия. Я видел научные статьи, в которых исследуется положение, относительное положение трубочки, по которой подается начинка в корпус. И в этой статье проводится такое исследование, а что если мы выдвинем трубочку на 1 мм вперед, на 2, на 3, на 5 мм вперед, по отношению к штуцеру, через который подается расплав корпуса подушечки. Или наоборот, мы обратно будем вдвигать внутрь, вдвигать внутрь эм, этого штуцера трубочку для подачи начинки. И начинка будет подаваться как бы внутрь расплавленной массы, а не внутрь пористого жгута. И вот по результатам, опять же, теоретических исследований, они это сделали, моделирование на компьютере, эти исследователи утверждают, что лучше заглубить Канал для подачи начинки на 4-5 мм внутрь штуцера для подачи расплавленного корпуса изделия. Таким образом, что начинка будет подаваться внутрь расплава, а не внутрь э, пористого корпуса, по сути. Если мы будем рассматривать это с точки зрения физического процесса. Вот это исследование я видел. А исследование по намазыванию белковых масс на внутреннюю поверхность экструдируемого жгута или подачи любых белковых масс внутри э, полистого корпуса экструдера. Я таких научных, кстати, не встречал. И... Возможно, такие исследования, я исследовал только научные статьи, которые выходят на английском языке и на русском, возможно, такие статьи есть на японском, корейском или китайском языках, и которые не переведены на английский язык, ну или на какой-то другой европейский язык, чтобы об этом можно было прочитать свободно и без переводчика. Возможно. И... Что еще я хотел бы добавить по поводу всего этого мероприятия. К сожалению, да, уровень организации первых двух дней был хорошим. Хорошим, но не отличным. К сожалению, эксперты, э -э, наш эксперт, который у нас был опоздал, не мог найти, э -э, а может быть и не хотел прийти вовремя. Третий день в Сколково был совершенно ужасным и ненужным. Можно было бы поступить организаторам таким образом, что выдать дипломы, что ну, они, допустим, выдадут нам одну лекцию по стартапам в Сколково, потом они выдают нам наши сертификаты, и потом каждый, кто уже считает, что ему не нужно присутствовать, они просто уезжают по домам. Экономия времени и организаторов, и участников. Экономия сил организаторов на то, что у них становится меньше участников, потому что они уехали, часть уехала. Экономия времени уча участников э из-за того, что они уехали домой раньше. Возможно, возможно. К сожалению, вот я сейчас э внимательно изучил новые условия участия в предакселераторе. Они ввели оплату. По-моему, минимальная 25 тысяч, потом следующая ступень 35, и самая большая, максимальная ступень 50 тысяч. В наполнении я не разбирался, но сам факт введения оплаты, в то время как 5 лет назад это было бесплатно, возможно, как-то повлияет на то, что человек сможет получить более квалифицированную, квалифицированную помощь. И, как я выше говорил, получит более интеллектуальную помощь, больше, чем финансовую. Возможно, они смогут найти таких экспертов, таких людей, и заинтересовать их деньгами, купить время этих экспертов деньгами, чтобы они посмотрели более внимательно проекты, которые представлены участниками. И дали более развернутое мнение свое. Я очень надеюсь, что это будет так. Параллельно с подготовкой к Generation S я учился в бизнес инкубаторе. И после возвращения с очного интенсива я продолжил обучение. Это была программа технологическое предпринимательство. Где мы изучали юридические, экономические, финансовые основы бизнеса. И в конце обучения у нас э, была проведена пич сессия перед э, менторами. Менторами в данном случае выступали э, действующие предприниматели города Орла, того, где я живу, а также наши преподаватели из э, бизнеса-инкубатора. И на этой заключительном на этом заключительном докладе по проекту необходимо было представить уже финальную презентацию и рассказать об этом в течение 7 минут и по результатам доклада каждый из оценивающих каждый из экспертов выставлял свою оценку по Бизнес-модели по экономической, финансовой модели, по проработанности технологической части проекта. И обязательным фактором было это фактор времени. Соблюдался он или не соблюдался. И сейчас я вам очень быстро покажу ту презентацию, которую я подготовил для бизнес-инкубатора. Это... Презентация включает в себя полностью переработанные слайды с оценкой восприятия продукта со стороны потребителей. Переработанный слайд с оценкой потенциального рынка. Я его изобразил в виде окружностей, где большая окружность это общая емкость рынка, экструдированных продуктов. Средняя окружность – это емкость рынка коэкструдированных продуктов, продуктов с начинками. И маленькая окружность – это предполагаемая емкость рынка подушечек с фруктово-ягодными начинками. Была немножко, немного совсем доработана финансовая модель. И пока я учился в бизнес-инкубаторе, у нас были также занятия по маркетингу и продажам. И в ходе этих занятий э, я подготовил... Э, опросник для того, чтобы более точно выяснить потребности аудитории. Моя исходная гипотеза состояла в том, что люди чаще покупают продукт, который имеет иностранное название. Например, мы знаем, что чай Меттер ДТ – это российская марка, но позиционируется как чай из Франции. Однако во Франции эта торговая марка неизвестна. И так далее. Пример. И я сделал э, опросник. Сейчас я вам буду его показывать в виде скринкаста на экране. Запись с программы Adobe Acrobat. Открываю файл PDF и показываю вам. К сожалению, я не смог найти финальный э, вариант опросника, который начинался с открытых вопросов. Открытые вопросы – это вопросы, которые требуют... Не односложных ответов. Например, открытым вопросом является, как часто вы употребляете подушечки с начинками. И в финальной версии опросника этот вопрос стоял на первом месте. И ответами были раз в день, каждый день, 3-4 раза в неделю, один раз в неделю, несколько раз в месяц, несколько раз в квартал, несколько раз в год, реже, чем один раз в год. Вообще никогда не употребляю или не помню, когда последний раз употреблял. С этого начинался финальная часть, финальный вариант опросника для проведения опроса. Всего в этом опроснике 31 вопрос. Это глубинный опрос. То есть он одновременно и спрашивает о достатке человека, который будет отвечать на этот опросник. И одновременно о предпочтениях по отношению к пищевым продуктам. Например, отдельно выделен блок по отношению, то есть человек выбирает, как часто он потребляет продукты с начинками. Не обязательно это будут подушечки с начинками. Это могут быть какие-то пирожки в фастфуде с начинками. Или же это э, пальчики с начинками, это выпечка. И, Ну и соответственно, да, подушечки с начинками разных производителей. Дальше э, в, вопросы переходят к тому, э, она, сколько часто человек употребляет, допустим, чай или кофе, которые поименованы как и, иностранные. Например, тот же чай Ахмат или Акбар или Мэтр ДТ и так далее. То есть здесь э, моя гипотеза была в том, что если человек часто употребляет чай с иностранным названием, то значит он, он будет также привержен употреблять подушечки, которые названы по-иностранному и так далее. То есть этот опрос состоит из 31 вопроса. Для чего это сделано? Для того, чтобы максимально полно составить портрет аудитории. К сожалению, сам опрос я запустить не смог. Поскольку на тех площадках, которые проводят э, такие опросы в интернете, требуется заплатить деньги. И чем больше количество вопросов, тем больше денег нужно заплатить за каждый подробный и полный ответ. И по моим э, расчетам, за один такой ответ мне бы пришлось заплатить от 800 до 1000 рублей. А для того, чтобы получить релевантные ответы и релевантную выборку, из генеральной совокупности мне необходимо было бы опросить порядка 5-6 тысяч человек из разных регионов россии с разного достатка и так далее то есть этот опрос э, занял бы порядка опять же 5-6 миллионов рублей на которые уже если этот опрос не проводить и не выяснять, на который уже можно купить какую-то часть оборудования для производственной линии. Например, экструдер, линию по упаковке, упаковочные машины и так далее. И, соответственно, ча частично я проводил опрос среди знакомых, среди коллег, но задавая им не все вопросы из опросника. Сейчас вы видите, что опросник мой заканчивается, заканчивается этот скринкаст. И я поставлю в конце тот самый вопрос, с которого я хотел бы начать опросник. Но я его переработал, и этот вопрос, который вы сейчас видите, он более подробный, и он остался в анкете в финальной, а в... В финальной анкете вопрос звучал таким образом. Как часто вы употребляете подушечки с начинками, вне зависимости от марки производителя? Ответы мы с вами выше уже рассмотрели. И таким образом, закончив обучение в бизнес-инкубаторе, я защитил свой проект, получил оценки. Мои оценки... На находились по сравнению с другими участниками обучения по программе технологическое предпринимательство где-то чуть выше среднего. То есть, половина участников примерно половина участников выступила лучше меня, а половина хуже. Я считаю для себя это большим достижением, поскольку одним из основных моих при на обучение, при, при поступлении на обучение в бизнес-инкубатор было научиться складно излагать свои мысли и научиться делать презентации. Презентацию я вам уже показывал ранее, какая получилась на выходе. У нас было отдельное занятие по презентациям. И э, я доволен тем, что я сумел сделать такую презентацию. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.